Часто слышу фразу: "В обществе принято, общество на меня давит, а, такие правила, такие устои". Кто же это самое общество? Часто я говорю: "Ну, общество это один-два человека, не больше". Люди иногда удивляются, объясняют мне, рассказывают про страну, про еще кого-то. Все гораздо проще. А наша картинка мира. Она формируется до семи лет. У меня даже есть ее картинка. Вот этот рисуночек. Надеюсь, вам его видно. Вот это картинка мира человека. В семь лет мы так уже осознанно взрослые люди. Но она строится от нуля до семи лет. В этой же картинке мира записаны наши впечатления, ощущения, эмоции в два месяца, в год, в пять, в семь. В это время дети видят свою семью, своих значимых взрослых. Папа, мама, бабушка, дедушка. И, собственно говоря, хотят быть похожими на них. И как умеют, как им захотелось, они так и компонуют всю ту информацию, которая им попадает. Вот поэтому картинка примерно такая. А, как я говорю, пятка с глазом соединились и получилось у нас некое событие. А вот, а... И вот эта картинка мир. В ней записаны те самые стратегии, которые мы применяем потом всю свою жизнь. И общество, которое на нас давит, как принято, что делать, что правильно, что неправильно, все записано здесь. Да, в течение жизни мы, конечно, корректируем эти вещи, но согласно тем правилам, и тем стратегиям, которые у нас записались еще в детстве. Более того, я, пожалуй, приведу пример. Любимый наш Советский Союз, который в итоге развалился, и прошло уже 30 лет, но до сих пор есть люди, которые считают, что надо зарабатывать деньги и что это не так-то сложно. И, в общем-то, всякое возможно. Более того, у очень многих этих людей родители были достаточно простыми людьми. Что-то они решили в своей жизни самостоятельно, я имею в виду тех детей, которые выросли в этой семье. Что-то они получили из этой семьи. И не так редко я спрашиваю, когда про семью у людей, они говорят о тех привычках, о тех устоях, о тех нормах, которые в данной семейной системе приняты. Если у людей принято жить максимально комфортно в любви и согласии, то, собственно говоря, дети делают точно так же. А максимально комфортно в наше время жить у каждой решает по-своему. И в то же время есть люди совершенно другого склада, которые считают, что если у них много денег, то это своровали, если у них появляются деньги, их надо срочно потратить, и если у меня будет миллион, я буду счастлива. Я сейчас очень метафорично утрирую, как вы не побейте, гонца. Получается, что в одном и том же обществе, ну, которое давит, да, есть люди совершенно разных устоев и склонностей. Как говорила одна моя коллега, мы все живем в одном городе, а живем по-разному. И пописанные в литературе случаи и вещи, сколько бы мы не делили деньги между людьми, тем не менее всегда будут люди, у которых они будут, и всегда будут люди, у которых их не будет. Ровно как давайте деньги заменим счастьем. Всегда будут люди, у которых есть счастье, есть привычка жить в счастье. И есть люди, которые будут несчастны, и у них привычка быть несчастными. И всячески доказывать людям, как жизнь к ним несправедлива и тому подобного рода вещи. Итак, общество, которое давит, записано вот здесь. И что в обществе принято, какие правила, чем тут заниматься и тому подобного рода вещи. И тут хорошая новость. Если я за 7 лет записал вот эту картинку мира, угадайте, кто ее может переделать? И кто может туда же записать совсем другие вещи? Конечно, я. Поэтому пишите свою картину мира так, как вы считаете нужным. А если у вас есть с этим сложности, добро пожаловать к психологу. Мы с вами создадим новую картину мира. Да, придется потрудиться, но это того стоит. Как я иногда спрашиваю, когда вы умирать собираетесь, если вы считаете, что у вас нет времени? Время есть, возможности есть, и если что-то смог один человек, это смогут и другие. Не так, как это сделал тот человек, не обольщайтесь. По-своему, смотря к чему человек стремится. И можно и денег заработать, и быть счастливым, и жить в семье, и много что возможно. Главное, подкорректировать свою картинку, если до сих пор она вам мешает получить то, что вы хотите.